Мэрия забраковала дорожную разметку, нанесенную на городские улицы, и намерена расторгнуть договор с подрядчиком. Претензий у специалистов масса. Где-то длина разделительных полос не соответствует ГОСТу, где-то краску нанесли прямо на камни мусора. мусор. Автовладельцы признают, на некоторых участках ездить по правилам себе дороже, но подрядчик уверен, работу сделал качественно и в срок. Подробности у Горги Аргенов. Вот это вот позорище в нашем городе творится, да, никто с этим справиться не может. Позор не только на весь город, это позор на, на всю страну. Две главные беды России ославили наш город, горько шутит координатор Красноярского отделения автовладельцев России Егор Фролов. Он насчитал 30 улиц с неправильной и некачественной разметкой. Говорит, либо сотрудники компании подрядчика не знают правил дорожного движения, либо не знают страха. На предмостной теперь опасно ездить. К примеру, с выезда с моста на мост коммунальный, одна полоса за улиц... А, второй, а, а самая крайняя третья выходит на разделительную полосу. Причем, если посмотреть сверху, там видно, что и даже никто не пользуется, потому что ну, никто не, не будет выезжать на встречную полосу. И таких примеров много. Возле кинотеатра «Луч» разметка извивается, словно уж. На улице Бограда на дороге появилась длинная неровная линия, пролили краску. Где-то сделали прерывистую, но не убрали двойную сплошную. Где-то они очистили проезжую часть, нанесли разметку на лежащие камни и мусор. «В» значит Вендета. Видимо, посмотрев именно этот знаменитый фильм, подрядчик решил сделать пешеходный переход в виде английской буквы «В». По-другому это никак не объяснить. Старую разметку не убрали, а новую нанесли. В другом направлении. Но городские власти креатива подрядчика не оценили ни в этом, ни в других местах. И в действительности показали, что значит «Вендетта». В департаменте городского хозяйства решили расторгнуть контракт с подрядчиком компании «Технодом». Причи две – срыв сроков и некачественное исполнение. Сумма 31 миллион рублей, в общем-то, выплачиваться подрядчику не будет. Поэтому в настоящее время готовится документация снова для проведения торгов по выбору нового подрядчика для нанесения разметки по левому берегу. А вот в компании «Технодом» говорят, расторгнуть контракт невозможно. К ним не может быть нареканий. Чтобы доказать проводу, подрядчик пригласил специалистов Новосибирской лаборатории. Гости остались довольны. Посмотрите на официальных закупках. У них основания с ними расставлять, Мы работу делаем с качеством и они уже полтора месяца с нами распоргают контракт. Допустим, возле луча кривая разметка. Вот, уважаемые, вы видите, первый раз вы ездите, смотрите. Если бы вы посмотрели до этого два года, у вас бы ничего такого не возникло. А вот с разметкой на правом берегу подрядчик пока укладывается в срок. Сумма контракта 7 миллионов рублей. Но в технодоме рассчитывают получить деньги из-за работы на левом берегу. Если власти не выплатят 31 миллион рублей, компания обратится в суд. Горги Аргент, Сергей Раков, седьмой канал Новости 24.